Внимание! Говорит Москва 8 мая 1945 года подписан от обезоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которая... Однажды мой хороший друг в круизе на землю итальянскую ступил. Он был в Венеции, был в Пизе, и вот столица, город Рим. Глаза в разбежку, колоннады, вот музей. Восторг привел, конечно, Колизей. Экскурсовод с улыбкой доносил, здесь Муссолини речь произносил. Здесь воины лежат с той Первой мировой. Здесь кто погибли во Второй? Да. Много полегло туда на И друг задал вопрос из курсовода. А знаете, где ваши воины еще лежат? Вопрос повис, и стало интересно. Где? Все спросили. И друг ответил честно. У нас, за Доном, за рекой, нашли ребята свой покой. Тут кто-то зашипел, мол, так нельзя. То было раньше, мы теперь друзья. А друг ответил, чтоб не забывали. На матушке земле, на наше воевали. Не только немец лез. Хотелось всей Европе урвать кусок страны моей большой. Румын и венгар, и чех сидел в окопе. Поверив немцам из Германии другой. А били их. Да, венгров в плен не брали. Все остальные хендыхок и в плен. Хочу, чтобы дети это знали. Хоть много в наше время перемен. Но помнить надо. Знать историю свою. Чтить память предков. Из-за них живем. живем. Ты любишь Родину? Люблю. Продашь? Не продаем.